А вот это, то, что я сейчас скажу, я в Новосибирске не рассказывал. Сейчас я вам скажу одну вещь еще, новенькую. Ну, я раньше раз на лекциях говорил, этот пример приводил. Потому что вы сказали по Новосибирске, я вспомнил этот пример. Одна женщина там живет в Новосибирске, у нее было двое детей от, от мужа, и он умер, оставил тело, муж. Она вышла за другого. И по-моему, ушел от нее. У нее, короче, осталась, она осталась одна с четырьмя детьми. И они все маленькие там, ну, погодки. Совсем маленькие дети. И она очень искренний человек. Она очень искренне занималась духовной практикой. И очень много.. А духовная практика для женщины означает заботиться обо всех. Она молилась и заботилась обо всех. Ей постоянно приносили еду, там, деньги и все прочее. И мне один ребенок был больной. И я говорю, давайте полечить бесплатно вашего ребенка. Так как она тоже была моей знакомой. И она говорит, Олег Геннадьевич, вы меня не уважаете. Я говорю, в смысле? Вот вы что думаете, у меня нет денег полечить своего ребенка? Я говорю, так вы не работаете. Он говорит, ну вы же сами на лекциях говорите, что деньги не с работы берутся, а с правильного поведения. То есть реально у нее хватало денег даже полечить ребенка. То есть человек не работал, маленькие дети, и постоянно все заботились о ней, потому что она успевала еще заботиться о других. Вот у кого не возникло веры в мои слова, в сердце, поднимите руку. Не возникло. Ну честно, это нормально. Это нормально это означает что надо этот опыт пережить просто пережить но пока вы не пережили его ничего страшного это нормально но все равно не забывайте что внутренняя жизнь дает освобождение а увеличение наружной жизни порабощает не забывайте об этом да Кто? На грубость. Угу. Несколько вариантов есть. да. Первый вариант. Вы заботьтесь неправильно. Наталкивайтесь на грубость. Это означает, как есть пословица, «метать бисер перед свиньями». Если вы очень заботитесь о человеке, который не ценит вас, то значит вы не понимаете, как правильно строить отношения. Есть три типа людей, есть невежественные люди. О них надо так заботиться, чтобы они даже сами об этом не знали. Потому что если они узнают, что вы о них заботитесь, они сразу же захотят с вами пообщаться поближе. Пообщаться поближе означает ругаться на всех или на вас, крютьма там все вокруг. То есть вести себя грубо, понимаете? Не понимаете? Я тебе сейчас расскажу про мою жизнь. Ну вот такое что-то, понимаете? Вот такое. То есть когда невежественный человек, надо так для меня не заботиться, что он даже об этом не знал. Когда ты заботишься о человеке в страсти, который ну, использует ситуацию в свою сторону все равно, но не явно как невежественный, но все равно в свою сторону. Например, ты извиняешься перед ним, он тебе говорит, я тебе прощаю, но... И дальше чуть-чуть но будет уже. Это означает, что я победитус, а ты проигрантус. Понятно, да, система? Вот. Когда вы заботитесь о человеке в страсти, то в этом случае можно показать свою заботу, но не надо никогда желать какого-то результата или взаимности. Не надо желать взаимности. Просто позаботился и все. Если даже человек предлагает свою взаимность страсти, надо сказать очень тактично да-да-да-да, но держаться на расстоянии от этого человека. Не приближать его. И Если вы заботитесь о человеке в благости, то тогда в этом случае вы... вы Спокойно знаете, что будет взаимность. Будет взаимность и нечем беспокоиться вообще. Если же вы увидели, что нет взаимности, значит, что человек еще не в благости. Надо держаться на расстоянии. Итак, человек должен всегда учиться держать определенный вид дистанции от другого человека. Не с целью пренебрегать им или наслаждаться, а с целью правильно служить ему. Потому что одни люди на такой дистанции могут принимать служение, одни на такой, а другие на такой. Понимаете разницу? Если ты не выбрал правильную дистанцию, вот тогда наступает страдание. Дистанция должна быть выбрана правильно, надо этому учиться. Дистанция не означает не к человеку, потому что я всегда должен желать счастья человеку, вопрос, на каком расстоянии я смогу это сделать. Допустим, муж с женой совсем плохо жить вместе стало, надо, может быть, разъехаться и желать счастья друг другу, а не ругаться. Близко ругать, ругаться, близко жить ругаться — это грех. А чуть-чуть разъехаться и желать всем счастья — это и есть правильное поведение. Если судьба настолько тяжелая, что мы не можем рядом, надо чуть разъехаться или в соседних комнатах сидеть и в сердце молиться за этого человека. Чем, когда вы начнете молиться, вы почувствуете теплоту, вам сразу захочется прибежать и повыяснять отношения опять немножко. Нет, надо сидеть и дальше молиться. Не надо бежать и выяснять отношения. И потом вы почувствуете, как вы далеки друг от друга. Потом постепенно в результате молитвы начнете сближаться. Потом вы поймете, почему ему так тяжело с тобой. И начнете действовать к нему уже правильно. Это следующий этап развития событий. И тогда он будет благодарен, но при этом сам не будет себя правильно вести. Это значит, что судьба еще не побеждена, надо держаться на дистанции. Дальше молимся, и он уже сам становится благодарным. Он сам становится благодарным, глубже эта благодарность в его сердце входит, и он начинает вести себя уже правильно. Потому что люди, когда любовь между ними действует, они, естественно, начинают вести себя правильно в жизни. «Я не прекрасен, может быть, снаружи, зато душой красив наверняка. Ты погоди, не спеши дать ответ». Да, помните? Ну, то есть, когда энергия любви начинает действовать, мужчина становится таким очень благородным, девушка становится смиренной, она всегда кивает, согласна со да. Тебе нравится... Моя шахтерская специальность, да. Я всегда хотела быть шахтером. Все, совсем согласна. Почему? Потому что энергия действует она искренне верит, что она и хотела быть шахтером всегда. Да-да, психически да. больной означает сверхтяжелая карма. Не надо ничего ожидать от этого человека. Вы человека не видите перед собой, вы видите просто воплощенную карму и Человек не действует, действуют духи через него. Поэтому к нему не надо относиться по факту как к человеку. Надо просто нейтрализовать влияние этих духов. Если для этого нужно напоить лекарства, напоить лекарством. Для этого нужно еще что-то сделать, а изолировать человека, изолируйте. Это не означает, что вы к человеку плохо относитесь, он ничего не помнит в это время. Там человека нет, там живут духи, душа в это время спит, она не действует через это тело. Но надо понять, что есть возможность вылечить такого человека. Надо стремиться к этому лечению. Надо искать лечение. Лечение психических больных людей всегда означает только одна вещь — это духовная сила. Нужно искать старцев, которые могут помолиться за них. Также голодание, очищение организма помогает. Если он голодает. То есть есть какие-то способы. Мы пытаемся вот эти психические каналы попробивать корой деревьев у больных таких людей но если они только в состоянии ремиссии и иногда дает хороший результат такие люди начинают получше адекватнее себя вести приступов нет то есть ну надо все использовать пытаться разными способами есть чисто механические способы пробивать каналы а есть духовные способы сжигать вот эту энергию вот, которая забила тонкое тело и не дает душе там действовать в это забитые каналы входят духи и там сами живут это очень тяжелая карма и как бы с ней надо вот так строго сильно не надо здесь эмоций сентиментов, и все равно с человеком не контактировать в это время его там нет он, он есть но он не действует не действует не активен Надо дистанцию выбирать правильно, чтобы не терпеть. Ну, поймите, что, ну, что вы сделаете для него как человек. Молиться ⁇ это означает побеждать судьбу. Насколько ваша молитва способна победить психическое заболевание, это другой вопрос. Но если вы молитесь, вы побеждаете судьбу уже. Как только вы начали, вы уже побеждаете. Объем работы огромный, огромный. Но каждый шаг вас, ваш идет к победе. Я могу вам предсказать, какой результат будет вашей молитвы. Результат будет такой. Если вы будете молиться сильно, то вы почувствуете реально, кто вылечит этого человека. И как, и где, и когда его можно вылечить. Вот это будет результат вашей молитвы. Потому что таких людей обычно лечат силы природы. Иногда с помощью проруби они вылечиваются, иногда с помощью голодания или сырых продуктов. Сырые продукты пробивают каналы психические. Иногда, если они живут в горах, допустим, какое-то время, или просто в монастыре человек такой живет, рядом с монахой, в монастырской гостинице, у него пробиваются каналы от этой атмосферы. Ну, то есть Бог подскажет, куда, чего, зачем. Это из сердца все легко, достижимо, если вы действительно свой путь проделали. У нас в полдесятого, да, заканчивается лекция? У нас практически не осталось времени уже. Ну, можно, наверное, еще пару вопросов, если срочно, да? интоксикации? А Интоксикация. Как возможно строить отношения с человеком? стоит ли возвращаться поддерживать отношения. А все зависит от того, какой человек. То есть, смотрите, если этот человек ваш муж, это одно. Если вы с ним давно встречаетесь, это второе. Или это просто вы познакомились, это третье. Бывший молодой человек, Бывший молодой человек просто встречается, не ваш муж. Еще не, муж. Еще не муж, но уже привязались. Понятно. Смотрите, как поддерживать отношения. Надо понять... Одну простую вещь, что есть три слоя жизни у каждого человека, в том числе и у вас. Три слоя жизни. Жизнь в невежестве — это один слой. Наркомания, пьянство, разврат — это энергия невежества. В этом слое семьи не бывает. Там нет семьи в этом слое. Не бывает семьи. В невежестве семья не создается. Поэтому, если вы привязаны друг к друг другу, и он находится в этом слое, это означает, что о семье речи нет никакой. Вы должны жить в молитве и пытаться победить судьбу с помощью молитвы. Бог вам даст два варианта. Первый вариант. Он исправится, этот человек. Второй вариант. Вы поймете, что вам не надо дальше тратить время и искать себе другого. Или то, или то, не знаю, какой вариант будет, неизвестно сейчас. Надо просто искренне молиться, и все И вот победа вот в этом будет выражаться. Смотрите, жизнь в страсти — следующий слой жизни. Жизнь в страсти — это когда мы стремимся к приобретениям, к этой жизни. В этом случае у людей нет возможности раскрывать сердца, они строят формальные отношения друг с другом, семья возможна, но временно Обычно 7-8, максимум 10 лет. И до свидания. Если мы просто стремимся к приобретению, не занимаемся духовной жизнью, жить вместе долго невозможно, потому что нет глубоких отношений, нет жизни. Просто на сексе всю жизнь не проживешь. Нужны отношения вот эти, вот, которые духовной практикой занимаются. Но когда мой близкий человек в страсти, и я занимаюсь духовной практикой, семья возможна. Это означает, вот как раз мы пошли в то есть человек невежести, семью создавать нельзя. Если вы уже с ним живете, и он выпивает, пьянствует, там, ведет себя, значит, просто ну, отодвиньтесь подальше и выполняйте свои обязанности. Не ждите от него личной жизни, не надо этого делать, это уничтожит отношения. Просто держитесь подальше, выполняйте свои обязанности, молитесь. Если он не выйдет из невежества, то Бог вам даст другую жизнь. Вот, то есть сдавать экзамены обоим придется. Ты сдала свой экзамен? Дальше ему сдавать. У него сразу раскаяние появится, у него голос совести начнет выть в сердце. И у него будет два варианта. Или уйти просто из семьи, или перестать пить. Все. Других вариантов нет. Не бывает такого, чтобы он не среагировал. Потому что всегда мы живем только для сдачи экзаменов. Приходит время, женщина сдала свой экзамен, она в это время уже не беспокоится о том, что он пьет, она ему простила. Дальше ему сдавать свой экзамен. А третий этап – это как раз вот то, о чем и мечтали большевики. Это как раз вот это вот и есть то, ради чего человек живет. Ну, шел, шел, что делать? Ушел, ушел, и как наш, который не достигает жизни. ничего не делает, что делает, как поддержать сына. Видите, все Ваши вопросы направлены на результат. Видите, у меня спрашиваете о чем? о результате все. Это означает, что понимания нет того, что надо делать на самом деле. Вот как девушка спросила, что такое духовная жизнь? Объясните мне, Олег Иванович. Духовная жизнь начинается с того момента, когда человек знает что не надо спрашивать о результате. Результат будет обязательно. Надо немедленно начать духовную жизнь. Потому что одна женщина подошла ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, опять же, вот, она меня спросила, как, как помочь своему сыну так же, как вы? И я говорю, как помочь? Она такая, я не успел даже рот открыть, она сказала, опять молиться, что ли? Вот никак поддерживаешь словами. Никак не поддержишь словами. Я тебя люблю, но вы же его не любите. Вы любите, сейчас объясню, смотрите, вы любите не его. Для того, чтобы его полюбить, надо вам всем сердцем молиться святому человеку. И когда вы простите ему его судьбу, тогда вы его полюбите. Человека можно полюбить только целым вместе с его плохим периодом. Человека можно полюбить только целым. Мать любит не сына, она любит счастье, которое от него исходит. Как? Видите, вы о чем сейчас говорите? Вы говорите, Олег Геннадий, ведь все равно он должен быть счастливым. А я вам говорю, нет, все равно он будет жить так, как ему положено. И женщине очень трудно объяснить, что ребенку ее придется жить так, как положено, а не так, как она хочет. Потому что она требует счастья от своего сына. Она говорит, Олег Геннадьевич, я хочу, чтобы у него все было хорошо. Почему вы хотите, чтобы у него.. И, опять вот ну, дайте голову, нет, Олег Геннадьевич, нет. Один, один, один учитель говорит, я тебе все время хочу помочь, а ты все время не отрицаешь. Все время говоришь нет. И ученик говорит, мой «Ну, учитель, я вам не отрицаю. Похоже, что у нас с вами беседа не получится. Следующий вопрос. А? Режим принятия пищи. Никакого режима? Нет, не нет, а да. Когда матька кормит, есть... Режим означает влияние солнца. Когда человек находится под влиянием к солнцу, то карма начинает действовать. Солнце это колесо времени, кала-чакра. Колесо времени, через него действует карма. Когда женщина кормит, вынашивает ребенка и ребенок до пяти лет, все эти личности не находятся под влиянием солнца, они находятся под влиянием луны. А луна это тот объект, который освобождает, освобождает от кармы. А люди находятся под влиянием луны, у них нет никакой кармы. Допустим, они, луна также дает людям любовь, поэтому, когда люди любят друг друга, и они когда ночью зачинают ребенка то у них нет расписания режима дня. Они просто любят друг друга и не спят всю ночь. Потом спят днем и это не является грехом уже. Во сколько хочешь, когда кормишь грудью. Завтракать, обедать, ужинать во сколько хочешь. Нет проблем. Ему сейчас не скажешь, что скажет, Илья Геннадьевич сказал, расслабься. Пока я кормлю и грудью, живу как, как могу. <смех> Вас, да, деда, мужчина, вопрос. Скажите, душа попадает. Душа самоубийцы, вот то, что я видел, ну, то, что обычно происходит, она остается на земле и живет, не имея возможности жить. То есть она пытается строить отношения со всеми, но возможности нет. И она сильно страдает. Это так называемая жизнь в тени привидения. Но когда за нее молятся люди, постепенно вот это вот наказание заканчивается, и она уходит в следующую жизнь. Нужно за нее молиться, за такую душу. просто. А как молиться, я говорил, надо думать о святом человеке и просто ему молиться. Не надо думать о человеке, который убил себя. Так как вы с ним связаны, вы родственники, он очистится сам в результате вашей молитвы к святому человеку. Да? Как, как? Является человек самоубийством, если он умер перед анализировкой наркотиков? Да, он является самоубийцей, потому что он же убивал себя постоянно. Просто не сразу убил. Наркотики кого-то означают убивать себя. Это было не Он не часто убивал себя, да? да. Ну, Понемножку, да, себя убивал. Да. Ну, убил, нечаянно убил себя. Ну, вот сам убийца, значит. Молитесь за него. Вы в гражданском браке с молодым человеком живете. Так. Дальше. У вас замечательные отношения. И бывшая жена разводит. Два раза на ней женился. Она теперь третий раз хочет, да? У них есть ребенок. И в чем ваш вопрос? Ну вот есть ребенок, и что? А, то есть смотрите, то есть у нее появился ребенок от, от другого мужчины, да, и он ее оставил. Она просит теперь вашего мужа установить как бы этого ее ребенка, который у нее там получился, а потом попросит еще их следующего установить, да. То есть она получается работает как комбинат по производству детей для вас, так? И что делать теперь, да? То есть она, она это она это, штампует детей для вас, да? Не для себя, для вас. Ну это просто хитрый ход. Вы женились уже с ним, нет? Пускай он сам выбили. Или он к ней возвращается и всех усыновляет, кого она там нарожала ему. Или он остается с вами и не усыновляет. Она оставляет с собой только своих знаете, он у вас немножечко слабохарактерный, поэтому вы просто как бы молитесь за него, хорошо? Проблема в том, что вы пытаетесь за него решать вопрос, который он сам должен решить. В этом проблема ваша, а не его. Воспитывайте его. Скажите, не спрашивай меня об этих детях. Это твои проблемы, ты сам должен решить. Знаете, вам надо просто разобраться в этих отношениях. Сейчас бесполезно это все говорить. Надо просто молиться, разбираться. То есть вы мне говорите, я люблю этого человека, но я не могу ему сказать сейчас, эй, она тебя любит, возвращайся. Это ваши отношения, понимаете? Вы сейчас перекладываете на меня свои проблемы. Я не могу их решить. Это ваши отношения. Совет такой, молиться и ждать, что будет дальше. Вы хотите немедленно, чтобы все вернулось, а немедленно не возвращается. Потому что человек сейчас метается между двух огней. Он не выбрал то ли туда, то ли сюда. Но это значит, что вы ничего не сделаете. Вы молитесь и ждите, чтобы он выбрал. Когда он выберет, тогда все произойдет. Или он туда, и тогда до свидания. Или сюда, тогда здравствуйте. Ну вы о мне, о мне говорите, знаете, о чем сейчас меня спросят? Олег Геннадьевич, не надо мне это говорить, я хочу только здравствуй. Так вот это и есть иллюзия. Потому что судьба не всегда говорит здравствуй. Она иногда говорит здравствуй, иногда прощает. Понятно? Сейчас мы будем об этом говорить. Сейчас у нас последняя часть, я сейчас об этом скажу. Да. Давайте заканчивать уже, потому что мне надо за 5 минут уже вообще все закончить, а мы еще должны сейчас тренинг проводить. Поэтому мы однозначно задержимся, я хотел бы не слишком сильно. Поэтому давайте, я, во-первых, очень благодарен вам всем за то, что вы здесь со мной и за эту прекрасную беседу, потому что вы... Благословили меня вот этой лекцией. То есть вы были очень открыты, доброжелательны ко мне. И у нас получилась такая легкая, такая необычная да, лекция была. Легкая такая, ненавязчивая беседа. Мы с вами общались, каждый зал высказывался. У нас как семья большая была. И 700 человек здесь. Итак, как молиться и как настрой вот этот читать, это одно и то же. Мы сейчас об этом Две минутки скажем, будем дальше тренироваться. Потому что только в тренировке понятно становится, как молитваться и как это делать. Пытайтесь сейчас понять одну простую вещь. Что только практика создает правила. Вот в данном случае. Обычно в жизни человек сначала должен выучиться что-то делать. Он должен сначала выучиться быть хирургом, чтобы потом делать операции. Но здесь совсем другое. Только практика создает правила. Вы когда начнете молиться, вы потом с помощью этой молитвы и узнаете, как вам конкретно вам молиться, потому что у каждого человека абсолютно все индивидуально. Я вам сейчас расскажу ту практику, которую я совершаю, которая мне дает силу. Но это всего лишь для вас повод попробовать так же, потом у вас будет все равно все свое. Первое, что я делаю, я включаю голос возвышенного человека, который вместе со мной, рядом, по диктофону, читает молитву. Когда я вместе с ним это делаю, я получаю от него вдохновение, необходимое мне для того, чтобы концентрироваться. Я сижу неподвижно, потому что, когда человек сидит неподвижно, концентрация очень сильно возрастает. Следующее правило. Я ставлю перед собой изображение, то есть то, что я считаю святым. Это может быть священное писание, может быть молитва написанная, может быть изображение святого человека, может быть изображение Иисуса Христа, допустим, Богородицы там и так далее. Понимаете? То есть это, это то, что вы считаете святым. Дальше что вы делаете? Вы повторяете ту молитву, в которую вы верите, и кланяете святому человеку с целью получить с ним близкие отношения. Близкие отношения с святым человеком не означают, что он будет выполнять мои желания. Близкие отношения с святым человеком означают, что я хочу ему служить. Неважно, останется со мной этот человек или не останется. Я хочу тебе служить. Я хочу тебе служить. Я хочу отвлечься от своей ситуации в жизни. Я устала быть рабыней своих желаний. Я хочу тебе служить. Я хочу тебе служить. Пожалуйста, покажи мне свою чистоту. Я хочу отдавать это другим людям. Я желаю всем счастья. Вот сейчас мы будем повторять, я желаю всем счастья. Это уже как результат вот этого внутреннего состояния. Я хочу тебе служить, поэтому я желаю всем счастья от твоего имени, твоей силой, от твоего имени, с твоим настроением, а не с моим. Как, как только человек отвлекается от себя самого, так только и он начинает заниматься духовной практикой. Потому что духовная практика — никогда не бывает в сфере моих желаний. Она бывает только в сфере служения, и в сферу служения можно войти только по милости чистого возвышенного человека. Вот такой путь человек должен проделать для того, чтобы отвлечься от своей судьбы и так ее победить. Потому что победить свою судьбу можно только со стороны. Как только человек отвлекается от своей судьбы, он уже знает, что делать с этого момента. А если он будет продолжать дальше молитву, то Бог даст ему еще и силы это все сделать. Понятно, да? Как работает с Все сели прямо. Давайте проведем этот тренинг. Сейчас надо спокойно повторять, я желаю всем счастья и вот настраиваться на то, о чем мы говорили. Так вы сможете узнать, как молиться постепенно со временем.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 я желаю всем счастье я желаю всем счастье я желаю всем счастье я шла всем счастье я шла всем счастье я шла всем счастье я шла всем счастье я всем счастье яшла всемчаст я желаю всем счастье я шшла всем счаст я шла всем счастье я шла всем счастье я шла всем счастье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 я шла всем счастье. Я шла всем счастье. Я шла всем счастье. Я всем счастье. Я шла всем счастье. Я шла всем счастье. Я шла всем счастье. Я желаю всем.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 светлого нашей судьбе. Я очень благодарен вам за то, что вы были со мной все это время. Спасибо вам всем большое. Спасибо большое. Сейчас исполнится моя мечта, так как принесли много цветов, то мы можем всем раздать. Девушкам или мужчинам, если он хочет подарить своей жене, то подходите за цветочками. Я еще хочу сделать одно маленькое объявление. У нас есть фестиваль «Благость» на Черном море в Анапе. Начинается 30 сентября. Две недели будут такие лекции проходить, тренинги всякие, концерты там и так далее. Если у кого-то хочется отдохнуть вот в такой обстановке, приезжайте.